ужесточить наказание за парковку на газонах предложили красноярские депутаты. Нарушители хотят штрафовать на 100 тысяч рублей. Все потому, что водители стали чаще портить газоны и цветники. А этим летом были высажены дорогие деревья и кустарники. Народные избранники опасаются, что насаждения могут не выжить из-за такой парковки. Поправки в закон уже принял Комитет по безопасности и защите прав граждан. Документ депутаты рассмотрят уже завтра на сессии. Эту тему обсудим с экспертом. У нас в студии гостя, в гостях Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев. Ну, говорю, расскажите, а, что это значит? То есть закон не работает? Какое вообще сейчас наказание? Ну На сегодняшний момент наказание с 2012 года просто отсутствует. И эти разговоры о том, чтобы все-таки вернуть эти штрафы, начались еще с 2013 года. И причем вот говорить о штрафе 100 тысяч, на самом деле этот штраф 100 тысяч для юридических лиц. И пойдет разбивка приблизительно так же, как в Москве, от 3000 для физических лиц, 100 тысяч для юридических лиц. Если даже компания, автомобиль был взят в лизинг, то будет считаться как юридическое лицо, независимо от того, что владелец физическое лицо. Плюс очень сложно будет наказать автовладельца в зимний период, когда не виден бордюр. Для того, чтобы доказать вину водителя, надо, чтобы просвечивался бордюр. Если идет сплошной снег, это является проезжей частью. Конечно же, да, такой закон нужен, но его надо совершенствовать, учитывать все вот эти недостатки и плюс еще, к сожалению, в нашем городе не хватает все-таки парковочных мест, и водителям и действительно делаем... да, деваться некуда. Угу. Принимать такой закон надо параллельно с законом о правилах застройки. То есть на одну квартиру одно парковочное место. У нас сейчас высотки, ну, около вашей телекомпании две высотки стоит, и я думаю, там парковочных мест точно не хватает для жителей. Когда дом там в 30 этажей, угу. а парковочных мест по нормативу там 50... Место, ну, ни один дом такой не осилит просто такое количество автомобилей. Естественно, автомобили стоят, где попало. В покровке mm -hmm. мы это видим часто. То есть, чтобы закон этот работал, мало просто принять какие-то наказания? Конечно, у нас должна быть альтернатива, да, если мы говорим о, о внесении закона, о штрафах, но ну, тогда и внесите закон о правилах застройки. Да а? и непонятно, вот смотрите, ну, припарковался, увидел ты нарушителя, как скоро должны отреагировать? Если тебе скажут, что, ну, вы там сфотографируете или так далее, то это еще ладно одно, но на место могут приехать? А, ранее этим занимались сотрудники ГИБДД, они оформляли этот штраф, передавали в административную комиссию, административная комиссия уже принимала решение о э, сумме штрафа. Здесь будет ровно такая же схема, либо вы, как житель района, там, или где-то mm -hmm. проходили, увидели такое нарушение, зафиксировали, ну, как я еще раз сказал, что главное, чтобы был mm -hmm. виден бордюр, носите с собой лопату, отгребайте для того, чтобы все-таки зафиксировать тот факт, что действительно автомобиль стоит на газоне, передавать данные в ГИБДД, сейчас это можно через их сайт гибдд.ру, mm -hmm. и непосредственно впоследствии вас вызовут для дачи показания, что этот факт был действительно настоящим, после чего документы будут направлены в административную комиссию. Но прежде всего надо принять этот закон. Mm -hmm. Ну вот смотрите, наши пользователи также писали, что есть приложение, например, в Москве, чтобы можно было ходить и фотографировать нарушителей. То есть ну какие-то вот, правда, о какой-то доработке вот уже думают люди, да? потому что запрет одного действительно мало. Да, действительно, это так называемый помощник Москвы. У нас о данном приложении, уже по секрету вам скажу, уже идут разговоры. Это и нарушение фиксировать, это и, к примеру, тот же дорожный знак, либо светофор где-то не работает, направить обращение, где, к примеру, будет видеть и обслуживающая организация одновременно это нарушение, и непосредственно Департамент городского хозяйства для того, чтобы оперативнее решать эти вопросы. У нас, к сожалению, такое. Такого сервиса еще нет, но над этим уже э, думают. Угу. То есть пока это такая какая-то утопия Да, это Вроде утопия сказать, да. Но... А в Москве даже вот этим помощникам а, есть, которые непосредственно ходят и фиксируют нарушение правил дорожного движения, им даже там какая-то премия выделяется. И мы, как Федерация Автовладельцев России, а, ранее предлагали о том, что а, для того, чтобы поживить вот эту ситуацию, когда у всех стоят уже видеорегистраторы угу. все с телефонами, а, чтобы премировать тех активных людей, которые фиксируют нарушение ну, грубо говоря, половиной той же штрафа, который заплатил нарушитель, тогда будет более активные граждане, тогда нарушители будут понимать, что в любой момент так сейчас любой человек зафиксирует, передаст, его штрафуют. А у нас, как получается, когда простой житель обратился в ГИБДД, его вызвали, он сходил, написал обращение, потом второй раз он уже подумает, а стоит ли отправлять это обращение для того, чтобы потом ходить, писать эти дополнительные заявления, тратить свое личное время ради того, чтобы там кого-то накажут. А у нас зачастую еще нарушители платят за возможность воспользоваться, угу. то есть люди, которые имеют большой доход, потому что у нас штрафы несоизмеримы с доходом нашим. Ну я вот, да, пожалуй, подытожу, напомню, что действительно для граждан предполагается от 2 до 4 тысяч, а вот для организаций от 80 до 100. Спасибо, что пришли. Я а, напомню, спасибо. у нас был координатор Федерации автовладельцев Егор Фролов.